Нам в жизни пауза дается, Чтоб было время оглянуться, Подумать, чтоб куда спешили, Куда пришли и что забыли. Кто нас любил, кого любили, Кто нас простил, кого простили, С чем попрощаться, с чем остаться И посмотреть со стороны, кто был, А кто хотел казаться, кто виноват, В ком нет вины. И не грусти, что сил упадок себя и все вокруг себя Попробуй привести в порядок. Все не напрасно, все не зря, Всему исход не угадаешь, Но путь так долг у тебя, И тут найдешь, там потеряешь, Разлюбишь, вспыхнешь полюбя, И будет день, и будет полночь, темнее и опять светает. И пусть потери не смущают, Ведь прежде чем сосуд наполнить, его всегда опустошают.